вы видите, вот реально, что существует только две партии. Вот кто здесь сейчас в зале, вот здесь на трибуне против Путина? Поднимите руки. Мы, мы против Путина. Это... Вы понимаете, вот то, что сказал Славев, когда он назвал людей мразями, да? Да, а, клопами. <свят> это же разжигание значит, розни к определенной социальной группе. Они а контролируемые им деньги, это возможно, там, поддержка оппозиции, например. И в конце концов это отстранение это его от власти, что благ для страны. Да. Поэтому он решил так: давай я весь бизнес сейчас к себе возьму, чтобы другим не досталось.